Друзья, приветствую всех! С вами Дмитрий Анцупов. Сейчас я иду на как раз-таки с Олесей, с ребятами и Сансарой. Думаю, сегодня мы запишем небольшое интервью, где ответим на самые популярные вопросы, в частности, один из самых главных вопросов, почему Олеся выбрала отцовство, почему она не хочет быть матерью-одиночкой. Сегодня вы узнаете ответ, почему отцовство лучше в нашем случае. Друзья, ну вот я встретился с Олесей и сегодня мы ответим на самые, скажем так, популярные вопросы, которые вы писали. Первый вопрос очень много задают, почему я не стать матерью-одиночкой. То есть действительно можно быть матерью-одиночкой, получать пособие, в разных регионах оно по-разному, порядка 5-6-7 тысяч рублей. Но это немножко не наш случай, потому что в нашем случае в свидетельстве о рождении имеется отец. Отец это как раз таки бывший супруг. Олеся, расскажите, как вообще так получилось, потому что, насколько я знаю, когда ребенок родился, вы уже развелись в такой момент. Да, я уже была в разводе, когда родился ребенок. Так получилось, что когда ребенок родился, я была в разводе уже официально. И... Ну, я вам скажу, да, Олеся просто смущается. На самом деле она не ожидала столько слов поддержки, которые вы написали, и вообще не ожидала такого внимания. Суть в том, что до 300 дней, если человек расторгает брак, то автоматически ребенком записывают, ну, при отсутствии, скажем так, какого-либо желания, автоматически ребенок записывается на бывшего мужа. Поэтому вариантов у нее не было. Она в ЗАГСе этот вопрос как бы несколько раз обсуждала, ну, записали скажем так, бывшего супруга, который, в принципе, я так понимаю, не отец ребенка. Нет, конечно. А я так понимаю, с бывшим супругом вы уже длительное время не проживали вместе, просто брак расторгли уже попозже, правильно? Да, брак расторгли попозже, потому что, во-первых, у меня были судебные ну, тяжбы, это все длилось очень долго у нас, вот, и брак расторгся расторгли позже, а, ну, то есть в этот момент я проживала уже с своим гражданским мужем, и он как бы знал, что там я не да. да. Поэтому, друзья, в нашем случае это только отцовство реального отца биологического. Да. И, кстати, к вопросу о размере элементов, потому что многие также писали, что там с него нечего будет взять. Ну, не все так, скажем так, печально. Я думаю, чуть попозже в следующих роликах мы немножко тему затронем, да, да приоткроем да. небольшую завесу. Скажем так, там есть, есть на что рассчитывать, и алименты там, я думаю, у нас получится изыскать. Вот, Поэтому, друзья, следите, следите, мы находимся в начале большого пути, и ваша поддержка нам важна, поэтому оставайтесь с нами. Вот непосредственно Олеся за рулем. А сколько пробег у вас, скажите? 267 тысяч, вот это да. Вот, вот оно, ребята, японское качество. Скрытая небольшая реклама. Вот, смотри, сейчас включим, да, а он сгорит. Да, в общем, проблема у нас с фонарями. У меня горела, вот эта. А теперь вообще никакая не горит. Давайте. вот с дальним я в общем, проблема с ближним светом. Ближний свет не горит, дальний горит. Ребята, кто вообще разбирается во всей этой истории? Напишите, в чем может быть проблема. А так, конечно, машину надо ремонтировать. Это безусловно. Кому вообще интересно, как происходит запись роликов? Сансары. Примерно вот так. Оператор. Не публичное лицо. Дима и главная героиня. очень ну, много, на самом деле, партичка откликнулась. Мы писали анкелы с разных городов, да и на работе предлагали помочь. Ну, ребят, отвлекать не буду И в целом, естественно, все снимать я не буду. Оставим интригу. Я думаю, на канале Сансара вы сами посмотрите их выпуск что происходит что происходит но я не буду раскрывать всех секретов раскрывать все карты в общем смотрите следующий выпуск сансары очень получился он добрый душевный и сами вы все увидите в общем закончил я сегодня рабочий день закончил встречу как вы можете видеть эту ночь Надеюсь, я ответил на вопрос, почему все-таки мы в нашем случае выбираем отцовство, а не мать-одиночка. Как я уже говорил, все подробности будут, более, точнее, более детальные подробности будут в моем Телеграм-канале. Ссылка в описании, подписывайтесь. И, кстати, в ближайшее время, я думаю, Миша Лесей снимет ролик, где будем отвечать на самые популярные комментарии, потому что очень много вопросов было задано. Если у вас есть какие-то вопросы Конкретно колесе Пишите их в комментариях И В следующем видео мы Будем отвечать До новых встреч